Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре проект Wallet Safe. В общем, что у нас здесь теперь есть Это у нас получается децентрализированный кошелек Как вы знаете, сейчас в последнее время то биржи бомбят на бабки кидают, то еще что-то то воруют, а здесь только вы будете отвечать сами за себя Кошелек полностью у нас децентрализированный Это не кастодиальный кошелек Так что все ключи, говорится, все в ваших руках. Только, говорится, как вы записали на бумажечку, так она потом и будет работать. В общем, в принципе, проект сделан качественно, нормально. Есть уже аудит, есть белая бумага, хорошая развернутая дорожная карта. И самое главное, что уже есть готовый продукт. А именно есть уже, получается, сам кошелек, его можно скачать с Плей Маркета. В ближайшем будущем он должен скоро будет появиться на, скажем, на этом как, на App Store, соответственно. Это будет еще один шаг просто сложнее попасть, я думаю, кошелек наверное даже уже готов, просто модерация долго будет проходить. Ну а так в принципе все уже неплохо. И самое главное, что, что монета еще даже не торгуется, то есть она будет пресейл сейчас. Я вам сейчас все полностью все покажу, все расскажу. А, смотрите, тут еще также преимущество есть, если вы холдер, да, там, токены держите и вы будете получать, в зависимости от того, сколько вы держите, разные бонусы, разные приколюхи, а, это раз, а, токеномика в принципе разбита неплохо, нормально, а, три простых шага, как создать кошелек, я думаю, никаких проблем никаких не будет, главное потом все это запомнить и записать лучше куда-то и разбить на несколько частей, чтобы мало ли что кто-то не смог воспользоваться. В принципе в кошельке прям можно покупать продавать торговать как говорится и в скором будущем добавится еще сюда тема с этим что можно будет прям с карты там либо с apple pay купить крипту, чтобы вообще без всяких заморочек вот кстати то что я и говорил он уже у нас здесь есть есть у нас на google play так что заходите скачете пользуйтесь на здоровье вот а вот самое сладкое то есть, ребята уже сделали готовый продукт, он уже работает. Но для дальнейшего развития не хватает там сколько-то, допустим, денег. Да, они запускают свой токена Токен децентрализированного кошелька. Блин, это сейчас вообще будет бомба. Я думаю, когда начнется прицел он закроет присел за секунд 30 максимум. Соответственно, после этого сами понимаете, как токены взлетают кошельков. Это сейчас очень актуальная тема. Он просто будет пампить вообще, прям разрывать вообще налево и направо. Так что постарайтесь, надеюсь, вам повезет, вы успеете сюда хоть что-то потом прикупить. Ажиотаж будет жесткий. А, ну, дорожная карта, я думаю, с дорожной карты я оставлю ссылку, вы ознакомитесь. Какие-то там будут листинги, там после там Pink Sailor Pancake Swap, -swap туда-сюда. А, и, ну, и, соответственно, будет все дальше двигаться вот, кстати, о чем я говорил, есть уже аудит, аудит смарт-контракта, это очень-очень хорошо. Следите за новостями, за обновлениями в Twitter, по-любому залетайте в Telegram, поэтому, не знаю, как по мне, в принципе, достойный проект, интересный, хороший кошелек, поэтому посмотрим, как сейчас будет вести себя дальше. Ну, а с вас, ребята, лайки, подписочки на канал, пишем комментарии. У меня на этом все. Всем удачи, всем профита, всем пока.